Не, ну, конечно, Ларад в последнем поединке понятно, что он делал. У меня уже как бы желания не было. Хотел разорваться, еще постоять, но он сейчас закрутился. Мне так лень стало что-то делать. Ну, короче, я хотел отдать, и при этом постоять как можно дольше. Но если ему дать возможность, если он залезет туда, куда он хочет, то тяжело, конечно. Ну, как вы думаете, о чем боролись? Не, выиграл. Не, я... Не буду так, конечно, рассуждать. Это, блин, все уже знаешь, знаешь, с тем, что я вижу, что он как бы так ну, старт, стартовую позицию отдает. ну, Хотя он натягивал, перетягивал. Я думаю, и, и, сейчас... и салават бы его удивил, удивил бы. Сейчас... Конечно. Теперь, знаешь, 8 лет как бы прошло. Когда мы еще встретимся, хрен его знает. Хорошо то, что так случилось. Теперь пусть он за мной бегает.